Всем привет! Сегодня я расскажу вам об игре Assassin's Creed 3. И начинается все с того, что ваш отец Дезмон... Ту, блять! Ваш отец Дезмонда, да сука! Все... Блять! Всем привет! Сегодня я расскажу вам о игре Assassin's Creed 3. И начинается все с того, что вам, отец Дезмонда, рассказывает предысторию предыдущих трех частей. Частей? <с wenn einVIDU -1> частей? Сука! Отъебись, блядь! А -а -а -а блядь, надо яночки попить, сука! Блять, какая-то лажа, да ну нахуй. Всем привет! Сегодня я расскажу вам о игре Assassin's Creed 3. И начинается все с того, что вам отец Дезмонда рассказывает предысторию. Блять, ну че уже как робот стал какой-то. Дезмонда, блять. Майлз, нахуй. Что вам рассказывают? Просто сделаю так: что вам рассказывают предысторию предыдущих трех частей. Предысторию предыдущих, блять. Ух, нахуй, блять, откуда ты записываешь? Перемещайтесь в оперный театр, там, где вам рассказывают, что вы должны грохнуть какого-то мудака по тихому и идете его гасить, совсем скрытно. Вы пробираетесь по балкону оперного театра, совсем скрытно и попадаете на балкон к тому челу, который должен должны, блять, уезжаете. Далее вы попадаете на конгресс или собрание, где вам говорят, что это может э, быть как и оружие, бля, ха, муха, сука тупая. Блядь. На что Кенуэй отвечает, мол, давай сразимся, вам дают саблю, и вы устилаете этого придурка. Поднимаетесь наверх и говорите капитану, что это за мной, а, а не бунт, и капитан говорит, ну тогда пускай забираю тебя. Вы пугаетесь скрытым кли... Блять, ну почему, что за хуйня? Ну б твою мать! Немного о геймплее. Вам будут доступны несколько видов оружия, которое можно покупать в оружейной лавке, так же как пистолет, Так, блядь, ну... Стой!